И как я к этому пришел по факту. Потому что об этом ни в одном видео не было нигде. Да, через боль. Но дома было просто пиздец. Я ж охренел. От земского от самого мне сообщения там, типа, ни хрена себе. Полный хлам То есть, вот именно вот дичь не ремонт, а дичь. Короче, я там с этой лампочкой гендальфа. В такой шапке, короче, вот это шкурил, в общем. Я приходил в журналом фотографии, говорю, вот-вот наша работа. Просто я ухожу в никуда, по факту. Тут еще этот Земс, короче, вовсю. Я, естественно, ничего, то есть, не ру. Бля, не заработал у меня сейчас я рассказываю вам у меня реально мурашки то есть у меня мурашки их может не видно но тогда для меня это был прорыв всем привет это нулевой влог на моем канале я решил немножко попробовать поснимать такой формат и для начала я начну потому что мы сняли уже три серии ничего не сделали а уже бетон, да. Вот так и бывает на стройке. Вот это настоящая, реальная стройка. Это видео-влог. Глазук. Опаловка класса 370818 081, б Фактически на каждом объекте, то есть все, что там есть, это вот наша идеология. Сочи, Красная Поляна, казино. Люблю я вот эти все бетонные дела. В этом 11 iPhone в бетоне. Пойдем мы. Платишь наличка ты зависим. Они приезжают, ты зависим от этих людей. И это ну, вообще неправильно. Первый раз в жизни я вижу такую упаковку. Но я решил, что вначале я все-таки должен сделать то, что давно обещал. Рассказать про свою, скажем так, строительную карьеру. Для тех, кто не знал, меня зовут Бойко рувим и занимаюсь комплексом ремонтом квартир, домов, строительством, то есть всем, что связано с стройкой и ремонтом. На данный момент я нахожусь, живу и работаю в городе Москва последние три года, но начинал я свою карьеру в городе ростове ну Оттуда мы и начнем. Поехали как я уже говорил очнулся я в ростове хотя на самом деле я родился на украине но по многим там стечением обстоятельств так или иначе очнулся я в ростове и Всем родом из детства. И поэтому кратко про себя в детстве я любил всегда что-то строить. Я строил какие-то шалаши. Я строил на чердаках какие-то халабуды, я копал земляные такие землянки, там накрывал их, прятал. Вот. Всегда что-то там мудрил с электрикой, кульками. там, Ну, в общем изоленты не было я кульками обматывал провода в розетку сувал два провода в общем ходил на кружок радиолюбителей и так далее всегда хотел быть архитектором пока когда говорил маленький хочу быть архитектором но так уж сложилось что учиться мне было не дано здесь 14 лет работаю работаю полноценно именно полноценно независимо от матери отца у меня довольно таки рано не стало причем во всех смыслах этого слова он из семьи ушел и жизни. Вот. И получается так, что у меня был младший брат, и воспитала меня мама и бабушка. Ну, их особо я не слушал. Видео не об этом. Итак, я где только не работал, то есть я точил мечеком резьбу в 14 лет для вытяжки. То есть, я работал на заправке, я продавал диски, я работал в автосервисе, я был грузчиком, я работал на рынке. То есть, что я только не делал но в один прекрасный момент из серьезного я попал к мужичку который меня научил сапожничать сапожник это такое ремесло очень востребованное в городе ростове у нас очень много цехов мануфактур. и то есть моя задача была затягивать обувь то есть на колодку натягивать заготовку и мазать клеем приклеивать подошву но ну, это такой сложный довольно таки процесс и там работают довольно таки взрослые мужики до сих пор вот все руки они побиты, короче. Вот у меня все ну, изрезаны и сколота, это из-за ножей. Вот это такая профессиональная деформация. У многих очень жесткая. В 19 лет, скажем так, я уже очень плотно стоял на ногах, потому что я тогда в неделю зарабатывал, тогда этот типа там какой-то 2003 год, я зарабатывал 7-10 тысяч в неделю, то есть это были баснословные деньги, мне на все хватало. Вот. Иногда и больше. То есть я потом работал с братом, брата потянул младшего. У нас полтора года разница. Первый мой инструмент э, появился следующим образом у меня. Я, я работаю в сапожке, шел по переходу и мне 17 лет. Иду я такой по переходу, и подходит ко мне парень. Предложил купить дешево набор инструментов. Такой ящик, дрель, болгарка, лобзик и какие-то там отвертки, молоток, пасагубцы. Я был молот и глуп, и все это купил у добродушного цыгана. Пришел на работу и стал хвастаться набором инструментов. К слову, в то время я работал в обувном цеху. Взрослые мужики меня стали высмеивать, мол, это дорого, фигня полная и все такое. Я немножко расстроился, но за несколько последующих дней я собрал самый крутой стелок, в цеху потом стул и стол инструмент пришел в негодность но я был доволен как слон дешевое дерьмо короче ну типа мне чешет типа купить это за двушку добродушный такой цыган вот я уже не помню я в общем покупаю я очень довольный прихожу на работу пацанам по показывают типа вот смотрите что у меня есть но меня так смотрят типа ну рувим типа это, это типа чушь какая-то ну в общем я расстроился но тем не менее сделал себе самый лучший стеллаж в цеху так вот и 30 человек в одной такой большой комнате ну столы такие и стеллажи с обувью Парниша, слушай, будь потише, хоть немного проще, желанием быть выше, те, кто на шаг впереди, на два года старше, везде есть люди первые, и первыми будут наши. У. Все пасны все время друг с другом говорят, ну всегда появляется кто-то новенький, но текучки не особо много. Вот. Но все равно и появляется у нас такой молчаливый тип, Евгений. Он сидел напротив меня там дальше, он молчит, две недели молчит, мы работаем, он молчит, а я так не могу. Ну и в конце концов мы с ним познакомились, что-то там разговорились, долгая история, там примерно около года мы работали вместе. Ну как вместе, я сапожник, он сапожник, вот, все хорошо. И у нас был еще третий друг, друг серый шас. И в один момент, примерно, наверное, так лет, не помню точно, около 20, наверное, мне было, я понял, что вот ну, я уже купил себе новую машину с салона. Это было сложно, но можно. Соответственно, там был одет с иголочки. Я понял, что в цеху расти я больше не могу. Я не знаю, откуда во мне эта пытливость, но вот я хотел что-то другое. Я хотел что другое. Мне пока нравилось, нравилось. А потом, следующим этапом, я уже только мог стать мастером цеха, а я не Хотел, это было не по моим тогда понятиям, то есть стать мастером цеха, это непорядочно было, ну мне так казалось на тот момент. То есть, к слову говоря, мы жили довольно-таки бедно, несмотря на то, что я уже хорошо зарабатывал, стоял на ногах, но все-таки я был ну, ребенок. Это я сделал перекрытие, когда-то очень давно, то есть там залита бетонная стажка перекрытия, ну бетон прям залит. Ну я собирался все это переливать в бетон, короче, там, достраивать вверх, ну, по-моему этому свершится не судьба а за водой короче нужно было ходить аж туда вниз туда еще вниз колонка и с асфальта не было здесь здесь было так сказать брусчатка о, а это уже понятно, потому что здесь был строитель вот так вот начиналось с гипсокартона, картона я сделал палку, залил первые ступеньки они были уебищные а вот на второй вход я залил по-другому немножко по другой технологии уже, уже, уже выглядит похоже на бетон, здесь я уже понимал, что делал. Ну, вообще, мужчины, они примерно до 30, наверное, дети, до 35, кто как. Вот. И то есть я был ребенок, да, у меня там была куча амбиций, Тонированная двинашка, короче, все как надо, все при понятиях и так далее. Но дома было просто пиздец, то есть вода на улице, где-то на колонке, вот, туалет, естественно, тоже на улице, за водой нужно было ходить кто знает куда, то есть, ну, прям все, дом разваливался, я его вот всю свою сознательную жизнь потом чинил. Вот. и у меня была такая детская мечта сделать ремонт дома чтобы было, было все хорошо но как бы когда ну, ты этого не видишь и ты не понимаешь и то есть я получается в межсезонье когда не было работы попадаю на стройку к своему другу а он подсобник и то есть он мне просто приводит говорит ну что там давай со мной потусим типа пару дней как бы ничего не, не про деньги ничего то есть ну как бы ну давай думаю попробую почему нет чего нет и в общем-то получается мы один объект что-то там посмотрели по это все и мы попадаем дня через два наверное как я попал на стройку мы попадаем в такой большой дом двухэтажный со всеми удобствами коммуникациями каким-то там на тот момент гигиеническим душам то есть я вообще с ума сошел то есть там санузлы уже готовы какие-то стены где-то картончики там работали где-то кто-то штукатурит потом а наша задача была типа помолять там две комнаты и в общем там начинается то есть я пришел моя задача была как у самого такого ниша то есть весь мусор там убрать и грубо говоря я чистил ведро шпателем потом этот шпатель потом руками фиген вот так вот просеивая как как бы накидывал вниз на специально, чтобы водичка покрыла. Мне там объяснил это все некий Олег. Ну, до сих пор мы, кстати, общаемся. Он был у нас типа боссом. Вот. И э, потом с его братом мы работали. Ну, в общем, это чуть позже будет. И, в общем-то, короче, я вот это все вот наводил, этот фигенфюллер, вот так его аккуратненько размешивал, без комочков, аккуратно, никаким венчиком, там шпателем, и отдавал пацанам, они там что-то мазали. Все, потом они как только вымазывали это, они мне кидали это ведро, я его мыл опять, и, в общем-то, заново затворял. Это была моя, моя работа. Ну, потом естественно, взял, потом мне дали шкурить, короче, я там с этой лампочкой Гендальфа в такой шапке, короче, вот это шкурил, в общем. И так прошло два месяца, примерно по окончании двух месяцев, как раз мне уже можно было на работу быть, я еще машину, кстати, умудрился разбить в тот момент, вот... И, соответственно, мне она была в каске, но все равно, то есть, как бы, там нужно было, короче, работать. Я, естественно, ничего, то есть, ни рубля не заработал в это время, то есть, потому что так получилось, что вроде как нашего Олега там кинули, в общем, он пропал. Я туда ходил потом сам, и в конце концов, когда уже все закончилось, когда мы там шлифовали, пришли такие две тети крупные и они про мы, мы -то эти стены там вышпаклевывали хотя мы их там их шту... грубо штукатурили короче то есть винфюлером мы штукатурку наносили вот грубо прям по блоку я как вспомню это просто нереально вот и получается, когда мы там уже все зашкурили в 205 раз, то есть я уже там сам, я уже просто было интересно, я приходил сам на, на объект, уже я понял, что все разбежались, что никого уже не будет, но мне было интересно, что мы там делаем. То есть мы заказчиков, я там ну даже не видел, короче, вот, просто приходил на объект. И в конце концов, я просто дождался тех следующих подрядчиков, которые должны были там делать эти 7, для кого мы готовили. Как там обстояли дела с кем-то, я уже не видел этого Олега, то есть я уже не видел Леху. Я просто там был самый я помню это день когда они пришли и стали грунтовать и намазали на то что я шлифовал вот эти два месяца упорно они намазали вот такой толстый слой декоративки красного цвета прям валиком в тупую я помню как я звоню со своего nokia с фонариком я звоню и говорю слушай олег я на херам это так шпаклевали что короче они просто все замазали там сантиметровым слоем шпакленную краски своей этой вот этой декоративной ну, ну, я не знаю, так надо и что-то, что-то. Ну, и, короче, в общем, я плюнул, вернулся в сапож. и там я познакомился с Евгением. Вот, собственно говоря, эта история нашего знакомства с Евгением. И в один момент мы мы познакомились еще с третьим чуваком, и... и у нас был еще третий друг, друг, серый Шац. и у него соседке нужно было сделать ремонт. Я не знаю, нахер это нам надо было вообще. Вот, но мы решили сделать ей пластик в туалете и в, на кухне. Еще поклевать потолок, по-моему, что-то такое. Ну, в смысле, я вообще ничего не понимал в ремонте. Вот слово совсем. Мне дома нужно было сделать ремонт, и я почему-то что-то думаю, ну почему бы нет. Вопрос о деньгах вообще не стоял никакой. И в общем-то мы что-то там попробовали. Первое это вот мы пришли туда. Серый ей зачесал какую-то историю, что он работал там в Москве, делал ремонт и что-то там такое, а он еще у себя дома делал ремонт. А, как получилось, Серый делал у себя дома ремонт, и получается она к нему пришла, такой вот, типа ты разбираешься, он типа, ну да, вот мы там можем сделать. И мы, в общем, после работы ходили и делали там ремонт. Это был тихий ужас, Это реально тихий ужас. Мы пластик пилили, короче, болгаркой, одно, единственное, которое у меня была, китайская. Но так было не всегда. Сейчас я вам поведаю, что было дальше. Получается, у меня машина была в ремонте. Я забираю машину в ремонте, загружаю свои палочки. Палочки на сленге сапожников – это наши инструменты. То есть загружаю сапо... инструменты в багажник и говорю, все, я, короче... Ну, сапожка – это очень сложная работа. Это кто знает, тот поймет. Она очень клеем постоянно воняет, то есть ты вот ты в 6 утра уже должен быть на работе, в 10-11 в вечера ты еще на работе, и постоянно ты стучишь молотком, затягиваешь клей, нож, то есть все остро, жарко, печка, подошва, заготовки, косяки, брак, переделки, в общем, это все постоянно. То есть это такая очень сложная работа, и самое главное, она бесперспективная я это понимал прекрасно и то есть я загружаю это в машину и просто я ухожу в никуда по факту то есть мы мы приходим и начинаем делать ремонт тети вот этой вот фотографии вот то что мы сделали то есть мы наклеили обои собрали какой-то пластик что-то я пошпаклевал этот потолок а причем э, я звоню вот этому олегу как помню такой комичный случай и он такой э, рувим. А я у не спрашиваю: слушай, Олег, как художник, художник, вот сейчас я помню, это спрашиваю: я прям еду по кольцу 339, и спрашиваю: э Олег, слушай, как художник, художник, вот мне нужен потолок по штукатуре я не отличал шпаклевку от штукатурки, типа того, а там, типа, какая-то белая фигня, как мне сделать так, чтобы шпаклевка держалась, она у меня падала. Вот. Он говорит: ну, бетона контакт возьми сетку, приклей, типа, и как бы зашпаклюй. В общем-то, я купил контакт сетку. Прическа у меня была, в принципе, такая, как сейчас. Ну, тогда мы не знали про перчатки, про что-то еще. В общем, я этим контактом мажу этот потолок один на один квадрат прихожей, короче. Вот эта вся херня летит, я эту сетку пытаюсь перехерачить. В общем, короче, в конце концов, мне пришлось коротко постричься после этого. Вот, я зашпаклевал этот потолок. Я не знаю, упал он, не упал, как он там держится. В общем, контакт на сетку и сверху шпаклевка. В общем, короче... И, в общем, мы, мы эту квартиру соседки Шатса сдаем. Каким-то чудом, я не знаю каким, потому что из инструментов у меня был комплект, который я купил у цыганей на, на, в переходе, там болгарка, шуруповерт, не, болгарка, дрель и лобзик, и как бы два инструмента за них уже сломались к тому времени, и все. Ну, вот там шпателя какие-то, что-то еще, у кого-то там у серого был вот, русская дрель, короче, вот это вот, ну вот просто пиздец. В тапках, короче, все как надо. В общем, мы делаем, клеем там обои, что-то подшпаклевываем, собираем какой-то пластик, короче, то все. Ну и, собственно говоря, дальше начинается следующее. Я начинаю дома делать ремонт, потому что я же хотел дома, самое главное, сделать ремонт. Я начинаю делать ремонт дома, как-то криво-косо. То есть там... Ну там у меня какие-то получается, То есть я здесь лью стяжку Грубо говоря Здесь на матрасе сплю То есть утром мы там что-то какие-то теплые полы придумываем Что-то там сбили опять эту стяжку Ну в общем короче Это был просто дикий трэш И я в этот момент распечатываю Поскольку я любил компьютерные игры Очень сильно я много играл в Warcraft я понимал что и как примерно работает И я короче распечатал Объявление о том что Штукатурим, шпаклюем, ремонт под ключ, все виды работ, короче, все фигня. И, короче, я вот эти все наклейки расклеил везде, во всех подъездах, где-то, где-то. Что-то, что-то. В общем-то, люди даже стали звонить. Времена такие были, люди звонили, звонили. А я приезжал такой, ну между новая тачка. Непонятно, кто я такой. Видно, что малолетка какой-то, короче вот. Ну что-то я там рассказываю, рассказываю людям. И у нас такие ремонты в основном были. То есть какие-то там розетки поменять, что-то там еще где-то что-то подшпаклевать под, короче, ламинатик какой-то положить. Это нормальные, то есть ну, полный хлам. То есть вот именно вот дичь, не ремонт, а дичь, короче. И что-то вот в один прекрасный момент мы уже связались с каким-то прорабом, делали там пластик, каком-то там целый этаж пластика мы делали. То есть там уже появилась у нас болгарка, по-моему. Что-то еще какая-то пила. Я уже не помню. Даже я сундук для инструмента купил. И, в общем, ну, но по факту инструмента еще не было никакого. Гидроуровень был. А мы еще работали с каким-то прорабом, там познакомились. Ну, где-то на стройках с каким-то прорабом. Серый познакомил нас, по-моему. Вот. И мы, получается, для него мы делали какие-то разные объекты. И, получается, он такой приходит и говорит, пацаны, у меня там, типа, э, в комнате нужно гипсокартоновый потолок собрать, сможете?» мы такие, «Ну да, типа, сможем, как бы». А я ни хрена вообще не понимаю в гипсокартоне. Ну, думаю, «Ладно, окей». И что там мы, в общем-то... Он уж он уходит, оставляет нам материал, инструмент, все такое. Мы, в общем, каким-то там чудом спорят друг с другом, в общем... Я не знаю как, то есть там короб этот с клопами, все собрали, отдельно каркас, отдельно второй каркас, там как-то профиля нафигачили, не понимая через сколько их нужно прибивать, там просто, ну в общем... Тихий ужас. В общем, его не было сутки, этого чувака. Мы, получается, почти два дня там работали. И он такой приходит, и мы, я такой гордый собой. Потолок из гипсокартоном мы собрали втроем. Там не знаю сколько, 14 квадратов. Там, ну просто, то есть прям гордость. Даже короб такой, вот просто короб. такой Обычный прямой короб. Закрыли там какую-то фигню коробом. Уже не помню. Или даже для красоты его делали, не помню. Он такой заходит и говорит, пацаны, но ну, вы сказали, что вы не умеете. Я бы вам подсказал. Мы такие, а что не так? Ну, то есть мы там ни разбежку не сделали, ничего, то есть ну криво, ну, были времена такие, что он даже принял у нас работу, даже что-то нам заплатил, короче. В общем, дичь полная. Мы сделали 30 э, шаблонов, помню, купили лист фанеры, попилили его там, не помню, 30 на 30, э, и краской написали гипсокартон и э, стяжка полов, и прибили ко всем столбам фанерным в в новых районах, еще где-то ездили с лестницей и прибивали наверх. То есть мы искали работу везде, где только можно. Мы утром ставили розетки у бабушки, грубо говоря, у какой-то там, которой нужно было просто поменять розетки. А на следующий день мы у ее подружки этажом ниже делали то же самое. Я тогда не понимал, что на том уровне, где ты работаешь, у тебя будут такие клиенты. То есть это касается абсолютно любого уровня. То есть если ты делаешь ремонт и бабушкам, ты так и будешь делать ремонт ремонты бабушкам. Это такой этап, который был, наверное, у многих мастеров. То есть то, где мы работаем, касается нашего следующего объекта, как правило, ну, очень сложно вырваться из определенного пласта заказов. То есть если вы делаете, грубо говоря, эконом-сегмент, скорее всего, ваш следующий заказ будет эконом-сегмент. Ну, у нас, естественно, разлад в бригаде, потому что денег мы заработать не можем. То все, там хватает только на бензин, никаких инструментах не, речи не может идти. И уже, короче, там пацаны уже серые с Женьком хотят уже сваливать обратно в сапожку. Потому что сапожки мы нормальные бабки зарабатывали. Чем мы вдруг решили? Ну, в общем-то. А у меня вот прям идея фикс, я не могу хочу. И, в общем, так получается, что мы с Женьком уже. Мы попадаем. Нам нужно было разгрузить кирпич. Строили клондайк, такая сеть магазинов есть, была тогда. И строили там АБК для нее большое. И вот этот прораб, Саша его звали, по-моему. Он говорит нам, пацаны, что разгрузить 4 или 5 поддонов кирпича. Ну и выложить его, если захотите там. Ну, мы говорим, окей, все, куда ехать, там приезжаем, там отдельный прораб, поедем, мы познакомились. В общем, носим кирпичи, и там кипиш, а там, короче, прям большая стройка, кипсокартон, сделают там несколько бригад, там электрики, сантехники, все вот так вот, все вот просто прям большая-большая стройка. Мне прям зашло, я прям, прям кайфанул. Вот, а, ну, как бы... 2000 типа это уже 2007 год наверное где-то так 8 или 7 год это примерно и получается что может даже уже 9 потому что мы уже наверное с полгода этим занимались уже может быть даже девятый год лето девятого года возможно это было и получается что ну и пацан ну а в то время Прораб не понял, кто мы такие, потому что он смотрит, машина у нас там то, все, там у меня там телефон, все дела, и как бы, ну, непонятно, как бы, а я кирпичи разгружаю, ношу, то есть, ну, блять, ну, то есть, по тем временам новая машина, ну, не все могли себе позволить далеко, то есть, даже, даже русскую, вот. И получается, и она такая непонятная, то есть, он такой, то да, такой горит, не слушай, Руви, а, ну, типа, вы, там мы, типа, по сделаем, мне нужно карабай из картона сделать, там, пацаны не успевают, сможете сделать? Я говорю, Эдик, ну сможем, там, типа, вот давай бабки нам зато, аванс давай, это там инструмент на другом объекте, то все. И мы типа, ну я типа поеду в косторам и куплю шуруповерт. Он такой, да, без, без базара дал мне денег. Мы, короче, поехали с Женей и купили первый шурик в костораме. И там же, поскольку мы все вот так вот делали, мы где-то Армстронг собирали, где-то еще что-то. То есть, и мы работали с гидроуровнем. А сделать нужно было короба под отопление. За, закрыть трубы отопления. Ну, там такая работа, которая нафиг никому не нужна, потому что перегородки большие гнали. Вот высокие стены и много перегородок. И все из картона. Вот. И как бы мы вот делаем, работаем. А я приметил одну бригаду. Там такой у них был прораб Андрей, короче. Вот он такой, как у него все там чуваки одеты нормально он сам нормально одет как как строитель такой. купил я этот шурик и в общем мы делаем короба гидроуровень у нас откуда-то кто нам показал я не помню уже мы делаем это все гидроуровнем в общем этот прораб андрей ходил смотрел на нас дня 2, на он просто ко мне подходит смотрит как я работаю я в такой присел в такой позе и получается делаю кара Женек с одной стороны гидроуровнем я с другой ну и метки ставим карандашом вот таким же красным карандашом кстати вот именно я помню это было топчик купить такие карандаши это было очень круто и в общем я гордился что у меня такой красный карандаш в общем понимаете уровень в общем я гордился что у меня есть такой красный карандаш и я вот им отмечаю по гидроуровню кто понимает и в этот момент загорается красный луч сзади меня и не реально сознание поменялось. Я поворачиваюсь и спрашиваю, говорю, Андрей, это что уровень? То есть я не видел гидроуровень, я не видел лазерных уровней. Он такой, ну да. Я говорю, вот там и там это ноль, то есть две точки, они типа в нуле, в уровне. Да. У меня сейчас я рассказываю вам, у меня реально мурашки. То есть у меня мурашки, их не, может не видно, но тогда для меня это был прорыв. Я просто с ума сошел, что есть такой инструмент, вот представляете, да, уровень мышления. Я, я не понимал, что есть такой инструмент. Прошло, наверное, дня два или три, я спать не мог, я, короче, узнал, где-то там ездил, интернета у меня еще не было никакого. В общем, в конце концов я узнал, что продается такой уровень скилл. Стоил он там типа три с половиной тысячи или четыре, я уже не помню. В общем, я этот уровень покупаю. И это был мега прорыв. Я почувствовал себя прям супермастером. Ну и дальше, да, получается, был этот Андрей. И он, у него там люди работают, то все. И как бы а там я уже был на грани, сам в принципе завязать со стройкой, если честно. Вот прям на грани. Я его увидел, и я очень вдохновился. То есть это был такой мужик в расцвете сил, как бы там, не помню, сколько лет ему было. Но взрослый. То есть у него там кабригада, какой-то фургон, короче. И номера смотрю, номера не русские. И что-то мы разговаривались. Они говорят, да я вот из Германии, там то все, 5 десятая. То есть немец он тоже не дурак. Там такие же люди, которые да берут кредит на 25 лет, которые. То есть у меня было четыре объекта, где люди точно также попали. Они заплатили деньги, и им не построили. Как бы он видит, как мы вот этот вот короб делаем ужасный, как бы. И что там мы несколько дней делали, делали, то все. И в один момент происходит вот это. Да, то, что я рассказал про лазер. Да, происходит этот момент с лазером. И я, в общем, навязчивая идея у меня была попроситься к нему на работу, то есть, а я впитывал информацию, я впитывал, я прям впитывал все, смотрел, что они делают, то есть, я прям больной был, я прям я болел реально этим очень сильно и, и как бы ну и он от мне отказывает, говорит нет, типа я не могу тебя взять, то есть, я говорю, мне деньги не надо платить, просто возьми, я поработаю два месяца у тебя бесплатно, вот просто не надо денег вообще, я тогда это, я не знаю откуда во мне это сидело, то есть, я хотел, я хотел прям вот вообще очень сильно хотел к нему в бригаду перенять именно опыт, меня не интересовали деньги вообще не интересовали. У нас был журнал. Который которую Я распечатал, там, не помню, 9 на 17 или какие-то несколько штук. То есть я распечатал просто фотографии, причем фотографии просто трэша, реально трэша. но тогда это работало. Я приходил к своим бабушкам, ко всем клиентам и показывал, вот мы делали потолок, вот мы здесь делали пластик, здесь мы обои клеили. Ну, короче, вот я приходил журналом фотографии и говорю: вот-вот наша работа. То есть вот так работало это все. Ну, так получилось, что он меня не взял. Ну, я а я продолжил, я в общем-то короче, ну мы там сделали эти короба, потом там еще какие-то перегородки стали делать, то есть нам уже прораб этот дал перегородки, мы там что-то еще делали, какие-то 2-3 перегородки и так далее, и то есть, ну мы же каждый день знакомились, ты получается растешь в этом во всем, то есть вот потихоньку я уже как бы немножко окреп, какой-то инструмент, лазер у меня уже появился, то есть я уже себя чувствовал таким, ну уже что-то, что-то я понимал, что я могу что-то делать. А, и после того, как я пообщался с Андреем, я понял, что нам нужна форма строительная, и Получается, мы реально почти на последние деньги с Женей поехал и купил два комплекта строительной формы. Это было ужасно, эти большие большой размер на меня был, выглядел как просто идиот. Но тем не менее, то есть у меня была уже форма, то есть у меня была строительная форма. Вот это одно из ключевых таких вещей. И получается, я объявление я не, не останавливался. Клеил, клеил, клеил. И в один прекрасный момент, как раз кризис, седьмой год, да, это был или восьмой, даже не девятый, нет. Короче, был кризис, не помню какого года тогда, я просто помню. И звонит мне телефон, а мы, получается, шьем, доделываем за кем-то в каком-то торговом центре у нас на Западном, как его тогда только построили. Короче, в каком-то торговом центре мы доделываем за кем-то маленькие короба в лифтовой. Короче, ужасная такая работа тоже тупо на, на авито нашли даже тогда авито не было по моему по объявлению из рук в руки нашли мы эту работу да по объявлению из рук в руки сто пудов вот мы нашли эту работу гипсокартонщиками типа того ну там просто трэш и мне звонит телефон и такой ну типа такой голос с акцентом такой у меня типа ресторан надо сделать типа там 300 квадратов ресторан потолок сможете я говорю да сможем а какая цена я так еще тогда сюда Я ему такой, типа, там не помню, типа сто двадцать рублей. Что такое, или 130 только типа 130 рублей. Он такой, ну приезжайте, типа, поговорим. Я же такой думаю, блин, Женек, говорит, это вообще нормальная тема, поехали. В общем, мы выезжаем. Ну, в общем, мы, получается, зима, холодно, мы едем. Я ставлю машину и говорю, Женек, выходи, переодеваемся. Он такой, в смысле? Я говорю, переодеваемся. Ну, вот а тогда мы все инструменты, все с... возили в багажнике свое, потому что у нас там маленький ящик, что еще, как оставлять нельзя, вдруг украдут. Ну, короче, на объектах инструмент нельзя было оставлять. И мы были в том статусе, когда у нас было по 5 объектов в неделю, короче, вот. А то и по 6, а то и по 8 и 10, короче, там вот так вот, короче. Телефон звонил постоянно с этими мелкими всякими работами. И, в общем, мы... женек еще сопротивляется, говорит, нихуя переодевайся, короче. Мы мастера, пиздец. Немец ездит везде, блядь, в рабочке. Мы тоже будем в рабочке. В общем, блядь, переодеваемся мы в эту, короче, комичную форму зеленого цвета, как сейчас помню. Приезжаем и, получается, заезжаем... Это был ресторан будущий... Аджах, Аджах, да, это было Аджах. Сейчас как вспомню. Это был такой переломный момент. В общем, приезжаем и на парковку и стоит, короче, девятка серебристая и пятерка BMW свеженькая такая. И я в общем-то с этим ксеноном, тонированные фары, все дела, тонированный весь по кругу, ксенон, музыка, короче, все дела. Рэп, короче, подъезжаю туда паркуюсь рядом с этой BMW, выхожу весь такой на понтах Встречают меня, короче, два чувака такие, знаете, классические армяне запитанные короче вот классика классика вот здоров-здоров как звать я говорю рувим он как рувим рубик короче в общем рубик джан в общем мы заходим внутрь они такие садятся кофе короче все дела мы же такие садимся вот кто кого наебывал я не знаю но короче они мне, короче вот потолок тогда сюда вот что здесь предложишь сделать я сейчас послал их нахер но тогда я смотрю в общем на это на все и получается э, просто потолок такой, все, я говорю, ну не знаю, может там вот это, вот то, а сам думаю, блин, никогда в жизни так вот даже близко, то есть то, что мы там собрали 1-13 квадратов потолок из картона, это как бы и короба, какие-то перегородки, больше опыта никакого вообще нет, то есть даже понимания о том, как собираются потолки у меня по факту нет, а здесь потолки многоуровневые, что-то он мне там чертит на стене, какую-то лошадь рисует, что-то там, короче в общем я такой туда сюда в общем мы говорим ну типа он говорит ну типа прист... давайте так мы вам да, типа сейчас нам нужно в гараже э, в автомойке сделать потолок сделайте потолок в автомойке и типа то все ну типа как бы как раз то все. в общем мы делаем этот потолок из пластика это наша тема пластик мы много пластика делали в тот момент в общем идеально все подрезали там болгарочкой короче ну блин идеальный потолок собираем быстро там за один день или за два там не знаю 60 квадратов автомойка быстро мы делаем этот потолок нитки натягиваем там у нас же лазер короче я еще я говорю у нас лазер есть они тоже лазер не видели что это такое короче вот это их подкупило что у нас лазер есть тогда лазер был не у всех вот и я короче все это им показываю и в общем и в общем нам нужно выходить все он закупает материал естественно что закупают армяне они они купили короче самый дешевый профиль который только можно быть это не разбирался профиль и девятый гипсокартон потолок ресторан представляете себе я такой это была ключевая на самом деле история. Это самое, наверное, то, где вот после чего я либо завязал, либо пошел вверх. То есть, всегда у нас есть пики, да, после которых мы либо вверх, либо вниз. Все, вариантов нету, мы не можем одинаково идти. То есть мы либо всегда идем вверх, либо вниз, либо вниз, вверх. То есть, это был такой прям, прям точка жирная в моей жизни. В общем, он заводит этот материал. Я и что-то мне там рисует на стенах, как что должно быть. Вот тут у нас же быть короба, здесь у нас должны быть э, прямоугольные такие отверстия, короче, то все. Вот там должна быть подсветка какая-то, а там два вонючих провода на потолке. Я вообще ничего не понимал в ремонте. Вот. И он такой: я звоню Андрею немцу и говорю: слушай, Андрюха. Так и так, короче, у меня есть... А что я сработал? Ну, нету работы. Там, то есть, я говорю, слушай, ну, у меня тут ресторан, короче, там два этажа ресторана, номера, подвал, бассейн, все в картон надо шить, короче, приезжай. А, а этим армянам я рассказал, короче, что типа там... Мы там работаем по немецким технологиям, ля-ля-ля-ля, сочесал, короче, нереально. А сам всю ночь в интернете. Какие-то, короче, все эти немецкие сайты. Что-то там скачал какие-то буклеты Кнауф. Что-то там смотрю, но все на немецком языке. Хер, что понимаю, вообще смотрю в компьютер, вообще не понимаю, что там. А мне потолок собирать, у меня мандраж вот такой вот. Но я остановиться уже не могу. В общем, в конце концов, мы поехали к этому Андрею на какой-то там объект. Он там что-то там заканчивал, уже какой-то кипиш. В общем, я привожу его туда, и он, естественно армяне вот так просто как бы лечит горит то все горит ты рувим ну, цена горит пиздец там ну типа блять дешево ну типа я говорю ну вот столько платят как бы все окей и мы договариваемся что я беру большой сложный потолок себе а он берет все мелкие комнаты а мелкие комнаты быстро он шил и свалил вот а мне этот потолок нужно делать я горит тебе помогу не волнуйся типа я тебя на работу не взял но я тебе помогу типа научу расскажу то есть и благодаря ему он мне показал что такой двухуровневый каркас сразу сходу то есть я не понимал что такое одноуровневый каркасы то есть мы сразу нашли там эти профилях не держатся, получается, они не держались и мы их прикручивали, получается, друг к другу ну, короче, полный трэш профиля жидкие, очень сильный, картон девятый, это просто нереально, он говорит, такого картона не бывает, такого картона у нас нет в Германии я не знаю, что это за картон вообще у вас здесь такой вот, хотя написано каналов. в общем худо-бедно Несколько месяцев мы этот ресторан делаем. То есть с утра до вечера, то есть с самого раннего утра до вечера. Рассказывать даже не буду, что там было. То есть то квадраты, потом они говорят, нет, круги, Под, мы убираем, делаем круги, овалы. короче, Я начинаю смотреть э, учебники геометрии, потому что я не понимаю, как рисовать овал. Я понимаю, что я не понимаю, как нарисовать мне овал на потолке, чтобы прибить, от, ну грубо говоря, змейки. Я просто не понимаю. Вот, потом там какие-то эллипсы. Ну, в общем, в конце концов, когда я гордый собой, просто нереально короче, там, ну там, э, ну, мы закончили этот объект, и получается, ну, сколько там, вот, пол там был, я уже не помню точно, ну там, типа, не помню, 300 квадратов что ли. То ли там 150 банкетный зал был. Нет, ну, побольше, там, наверное, квадратов 300 было. вот И получается, там короба внутри подсветка. Сейчас я постараюсь это все пос показать. То есть. Мы все вот это делаем, и получается, что подходим уже за, ну там, мы брали какой-то маленький аванс, я, короче, говорю, так и так, мы ну, типа, вот закончили, короче, типа, ну, типа, давайте посчитать там работу, то есть он говорит, а что считать, я уже все посчитал, вот, типа, я говорю, ну а подожди, а там, карабат, там, это же плоскость картона, там, а вот эти все карабаты, он мне говорит, ты, мы с тобой договорились за квадрат, вот пол, вот квадрат. А у, меня, а у меня, короче, ну, а я был очень агрессивный, то есть у меня начинает крем кипеть, короче, я чувствую, у меня глаза кровью наливаются, короче, прям, ну, я прям готов убивать, короче, вот я понимаю, что мне кидают, прям кидают открытым текстом, короче, Женя стоит молчить, короче. А он такой, Рубик. Рубик Джан. Сейчас подожди. Он, он, он видит, что у меня, короче, что у меня начинается, что сейчас, короче, я вот это, тут буду бить, все, короче. Вот. Он такой, подожди, подожди, типа того, типа того. Пойдем брат Джан, пойдем, пойдем. Такой вот ушловатый, короче. он. Хотя я ему благодарен. Пиздец, я ему как благодарен. Вот. А там был, типа, главный, короче. Ладно, не буду имен называть. Это довольно-таки известные люди в Ростове, как оказалось потом. В общем. И он мне такой переводит, такой, че, буквально через дорогу. Говорит, видишь этот ресторан? Пойдем внутрь. Мы заходим внутрь, вот заходим внутрь, он такой вот здесь я заплатят за все, за короба, за то, за все, а ресторан ну типа там два этажа по 400 квадратов огромный, то есть я прям я с ума сошел и у меня уже опыт главное я уже на уже так на ошибался короче, что в принципе у меня уже я уже понимаю как там нужно построить работу то все и в этот я еще как раз там был какой-то перерыв в общем я еще делаю стяжку. Вот, а еще ну, мы еще стяжками занимались естественно забыл совсем то есть стяжка прям это вообще было must в стяжки прям я прям любил стяжку вот я хорошо понимал как нужно выставить маяки а это самое важное вот и мы там ну я же говорю мы делали очень много объектов в день то есть могли несколько объектов в день делать вот простых и начинается следующий этап моей жизни когда я начинаю делать рестораны сам того не понимая как, я в общем взял эти деньги как смешные как бы переборол это все в себе короче то есть ну, не стал думая, ну ладно я же научился как бы ну грубо говоря то есть как бы он-то не знал ну что типа я там первый раз в жизни это делал вот и я как бы ну для себя успокоился думаю ладно все хотя я там от души старался там переделал хотя конечно там все потрещало потому что мне могло не потрещать один слой девятого картона то есть ну там маляры бедные были вот ну, я постоянно я еще очень долго ездил в этот ресторан потом и на открытие меня пригласили я был на открытии ресторана вот то есть ну мы как бы остались друзьями. То есть я переборол себе вот эту вот агрессию и как бы, ну и просто принял. И благодарен судьбе за это. И я сам того не понимаю. Попал в такую, во... в такую э, сообщество, скажем так, попал в такую среду рестораторов. И я пошел из рук в руки. То есть все делали ремонт. И то есть очень много именно армянских ресторанов в Ростове там. Они, Аджах на особенные рестораны цезарь Индиго, ну в общем и еще очень много всяких маленьких мест то есть и, и больших ресторанов я сделал именно как картончик мне до сих пор до сих пор я, ну, номер не меня там с 2004 года или когда там появился мегафон и мне до сих пор звонят алло рубик джан картон делать надо короче вот ну до сих пор мне звонят то есть до сих пор это слава есть хотя я очень давно много лет ушел от этого и дальше пошло, то есть я, короче, стал именно мастером, то есть я стал именно таким именно я стал делать какие то кораб... ну, то есть я прям углубился сильно в это и, и у меня стал такой авторитет, то есть я уже ногой открывал, то есть я уже называл цены я купил себе ленточные шуруповерты, я накупил себе там макиты и кстати еще такой момент был то есть у меня уже был такой авторитет довольно таки и у меня несколько раз воровали инструмент, то есть разбивали багажник у 12 это стекло заднее блин, ну район такой отчаянный и в общем короче в один из разбили багажник и забрали у меня инструмент. Я такой приезжаю, думаю, дождь идет дикий, у меня флаг России за место этого самого, за место стекла сзади на на, на машине я прифигачил. И вот э, Генрих Сарда, еще сейчас помню, такой такой мужик очень хороший, вот. И он такой, типа, что такое рубик? Я ему говорю, да, типа инструмент украли такой, ну показывай, может, типа машину разбили, то есть он говорит, сейчас подожди И он мне дает, я не помню, то ли 30, то ли 50 тысяч, короче, типа ну купи там типа себе что-нибудь, то все И ну и как бы, и он потом эти деньги даже из меня не вычел То есть ну как бы прям, я ему много чего сделал на самом деле, то есть очень хорошо Он говорит, я себе так купил первый раз ротационный нивелир, то есть большой, из больших покупок первое, что я такое купил это был ротационный нивелир стабила, как раз таки для стяжек. Я не понимал, как им пользоваться, все смеялись. И он стоил, там, я не помню, там, 70 штук, что-то такое. Тогда люди машины за это деньги покупали. И он, когда я купил, его, он такой говорит, типа, ну, типа, блин, такого не видел, говорит, что, короче, кто-то так покупал инструмент и говорит, я весь этаж сделал ему, и за деньгами даже не подходил, так получилось, что я всех там пацанов рассчитывал. И, в общем, у меня одно время, ну, там было много периодов, то есть таких, и в одно время, то есть я не понял, как это произошло, то есть у меня уже работает там... 5-6 человек, короче, там, да, там до 10, может, на стяжках. Очень смутные, все равно были времена, шаткие. Вот. Мы все равно постигали экспертности. Со временем, после того, как я стал гипсокартончиком я понял, что мне постоянно мешают штукатуры. Дико. То есть, стяжку я уже умел делать. То есть, а между стяжкой и гипсокартоном, как раз-таки, штукатурка. И я такой, думаю, надо попробовать поштукатурить. То есть, ну по сути, маяки также ставят, мы стали штукатурить. То есть, после того, когда я понял, что штукатурка, стяжка, то есть геометрия, это мое, у меня был Валера, это как раз-таки брат э, Олега, который, он младший брат Олега, кто меня, в принципе, по сути, притянул на, на стройку, ну на, на чем объекте я работал, притянул меня Леха, спасибо тебе, братан, если смотришь, не знаю. Вот. и я понял я стал делать очень много видов работы и потом валера ушел то есть ну, люди знаете приходили уходили там разные жизненные там ситуации там женек например кто работает мы с ним начинали он, мы до сих пор вместе сейчас вот до сих пор мы работаем вместе Я ничего не боюсь я от этой эмоции избавился 18 лет как в армию пошел. И так получается, что мы начинаем делать и электрику, то есть я уже один, второй, третий ресторан, там, квартиры кому-то, что-то еще. Но все это еще не полностью под ключ. То есть, и так получается, что ты растешь, растешь, а потом падаешь. Ну, как обычно, да. И вот э, у меня был такой момент, когда я взял первую свою квартиру под ключ. Это была первая моя квартира под ключ. Я уже засмотрелся на GX, я купил GX себе. Сегодня хочу сделать обзор монтажного пистолета GX120 от компании Hilti. Заряжается в обойму 40 штук. Работает на газу. Нет у нас никакой вибрации. Она не соскакивает. Это было так сложно, я помню, мы там где-то, я даже не знал, что хилти официально в России продаются, вот такой был туризм. То есть я в, в Москву ездил за этим GX, покупал его там через фирму с Германии. короче, в принципе, ротационный нивелир я также покупал, вот. Сразу с расходкой там, все такое, прям бредил этим самым, и получается, и я делали мы там один ресторан на Северном, и как раз я уже договорился взять квартиру под ключ. Первую, там не помню, 70 квадратов или 60 это была моя первая квартира под ключ. И в общем-то, ну так получилось, что по тем или иным, тем самым бригада у нас разваливается, то есть кто-то бухал, кто-то что-то еще, как бы бабок нет, короче, мы медленно работаем, ничего заработать не можем, в общем, ну и в общем, и получается, мы взяли эту квартиру, только начали и вроде как деньги там заработали, и в общем, э и типа, э ну, и так по в общем получилось по многим разным причинам что я психанул прям жестко психанул и по факту остался один на квартире то есть сам то есть я остался один то есть женя пошел дальше сапожничать что-то такое короче пацаны там подсобники что-то отвалились кто-то в армию ушел кто-то чё-то в общем и по факту то есть я понимаю что взят аванс там какой-то он еще не отработан далеко ну и в общем то бабок нет остаюсь я один ну как один ну грубо говоря один вот и у меня короче депрессняк но я ну как депресняк, такое состояние, непонятно куда идти и вообще на самом деле опять снова хочу завязаться со стройкой. Но у меня навязчивая идея, у меня просто навязчивая идея снимать видео, причем... Я вообще, то есть, ну, грубо говоря, я, у меня мыслей не было о том, чтобы там какие-то клиенты там на ремонт с YouTube или еще что-то. Я просто хотел снять про свой комплект инструмента, потому что это, по сути, единственное, что у меня было из такого ценного. И у меня прям вот, прям, идея фикс. и Тут еще этот Земс, короче, вовсю. И тут он показывает GX120. А я уже заказал этот GX120. Ну и в общем я на последней бабке перехожу в видео и покупаю э, зеркальный фотоаппарат d550 canon покупаю его в видео перехожу через дорогу на северном это было и вспоминаю что мне нужно же звук писать причем я понятия об этом не имел никакого просто видел эти петличные микрофоны у меня был э, кабель э, просто обычный pvs обычнейший pvs я просто пришел, купил петлю Свен такую, залепушную, дешевую, и нарастил его обычным ПВСом, просто обычным, вот. Причем слушать звук я не знал, что такое. Поставил, в общем-то, я эту камеру, купил я эту камеру, приехал пораньше на объект сам, и, выставил весь этот инструмент, поставил эту камеру и стал снимать. И тут я понял, что я не могу говорить. Вот я не могу говорить. Но э, у меня мыслей не было, монтаж, что-то, я вообще не понимал, я не понимал, что можно монтировать, оказывается, видео и что вообще, что есть монтаж видео. Я думаю, блин, короче, а у меня не получается, я переснимаю дубль, дубль, и, в общем, в конце концов, э, 30-минутное видео я снимал несколько часов без, естественно, какой-то склейки. То есть я просто удалял, заново начинал, удалял, заново начинал и все. В общем-то, я рассказал как мог про свой комплект инструмента, показал какие-то фишки, рассказал там про свой тап GX, про то, про все. В общем. Здравствуйте, меня зовут Бойко Рувим и я занимаюсь ремонтом и отделкой в городе Ростове-на-Дону. Давно хотел сделать видео о комплекте инструмента гипсокартончика. Пришел домой и решил загрузить это видео на YouTube. И тут я понимаю, что оказывается, у меня же нет даже аккаунта. У меня не было даже аккаунта в YouTube. Я просто смотрел ролики, которые, короче, ну, просто которые мне предлагал просто YouTube, там, не знаю по какому алгоритму он там действовал. Ну, грубо говоря, я смотрел каждый день YouTube, но у меня не было аккаунта пришлось мне создать аккаунт и, в общем-то, в Movie Maker. А я понял, что, короче, я не могу сырой файл загрузить YouTube, он его не принимает. Он его не принимает в том, что я снял. Мои, в общем, я начал рыться в интернете, нашел Movie Maker, этот, который у меня был. В общем, в этом Windows Movie Maker я выпускаю свой первый ролик и ничего не происходит. Я его делаю, выпустил его. Ну и забил, потому что, короче, естественно, его никто не смотрит и никаких комментариев. Потом где-то дня через три-четыре а у меня идея, камера у меня появилась, ни хрена себе, и я, короче, снимаю видео про стяжку. Сегодня хочу поговорить с вами о стяжке, не о полусухой стяжке машинным способом, а о ручной стяжке, о том, как делает это именно наша бригада, к чему мы пришли, то есть мы много способов перепробовали, делаем именно так. Причем видео про стяжку я уже, я уже пришел домой, я уже понимал, что его можно смонтировать. Следующее видео я снял, по-моему, по-моему было какое-то приведу, я еще обзор на GX, по-моему, снял. Вот. А потом уже видео про, да, видео про стяжку и видео про стяжку зашло видео про стяжку, я, я рассказал действительно я был эксперт то есть я я был экспертен в стяжке на тот момент по технологиям которые они там есть бетонок контакт там пол мазал ну короче -то. но тем не менее я рассказал полезные фишки про то как я маяки там натираю и так далее в общем про шлифовку стяжки на следующий день про укрывку про ну в общем про все и эти видео и это видео стали комментировать и тут у меня прям и стали смотреть мое первое видео и, в общем где-то примерно месяцев наверное через 4.5 я уже короче там общаюсь с кем-то в, в комментариях я понимаю что короче эта штука заходит и тут я уже у меня как бы там новый виток еще следующий объект я тот сдал в общем хотя ну я его долго сдавал очень долго там наверное полгода длился объект этот вот даже больше наверное вот я в общем сдаю этот объект и так получается что ну, проходит наверное примерно не знаю какое время я снимаю видео про штукатурку я снимаю видео про штукатурку и это, и это видео это а, видео попадает к моим коллегам, то есть, ну, грубо говоря, с кем я там общался в то время, и мне начинают все звонить. Рувим, ты что делаешь? Ты с ума сошел? Рувим, что ты делаешь? То есть, ты с ума сошел? Ты, ну, грубо говоря, ты рассказываешь свои фишки, секреты, сейчас все узнают, и ты будешь сидеть без работы. Ты типа и блан. Ну, я как-то, блин, не это самое, ну, как особенно говорю, ну, типа, ну, не знаю, как бы. Хотя я сделал, знаете что? Я сделал точку невозврата. Я сделал то, о чем вообще нельзя жалеть. Я действительно отдал все, что знал. И, соответственно, чтобы, ну, как чаша стала пустой, я стал опять наполняться, я стал смотреть туда, больше, больше вникать какие-то фишки. Я понимал, что мне нужно делать еще контент, а чтобы делать контент, что нужно делать? Умнее. Когда ты начинаешь кого-то учить, ты неизбежно начинаешь э -э, искать информацию и впитывать, потому что ты уже понимаешь, что тебя смотрят люди, у тебя уже есть аудитория, у тебя есть какая-то ответственность. И я начал, как бы, ну, грубо говоря, вот эти все мастер-классы, благодаря которым пришла какая-то популярность, они были сняты человеком, который, ну, это не первый раз делал, я действительно был уже экспертен, да, в этом деле. Но, кстати, рекомендую э, в салат добавить один гранат, и это очень такая штука, которая ну вот, прям делает изюминку любого салата практически. Покажем подписчикам, что у меня в холодильнике. Я не готовился к этому. Вообще, я, на самом деле, должен был снимать на объекте. Спасибо. Я забыл взять с собой оператора и забыл аккумулятор. У меня в холодильнике боржоми, у меня в холодильнике пару бутылочек вина. Я к этому не готовился, правда. У меня Coca-Cola есть, фирменная Coca-Cola. Ну, такая, не с магазина, которая, короче, ну, короче, клевая Coca-Cola, американская типа того. У меня тут ну, очень много фруктов я люблю фрукты есть вот. в общем боржоми кола фрукты а еще у меня есть мясо это у нас говядина я иногда жарю говядину вот ну, как то так Я, кстати иногда люблю поготовить Но не моя фишка как бы Вот мы живем сейчас все грубо говоря вся моя команда живет сейчас на стройке и у нас такая мужская компания и мы короче ну, у нас есть ребята которые прям готовят очень круто так вот, и я стал снимать видео. И благодаря тому, что я стал снимать видео, у меня начали появляться заказы. То есть у меня стали теплые клиенты. А еще знаете самое, что клевое? Я занимался стяжкой, я просто скидываю ссылку в WhatsApp клиенту, говорю, вот у вас будет такая стяжка. И когда я приходил, я почувствовал, знаете, что то, чего не было никогда. Я приходил как к своему знакомому. То есть меня люди стали воспринимать в городе, да, вот, ну... В Ростове как будто бы я их друг, то есть либо какой-то знакомый. То есть и у меня начались теплые контакты. Сейчас я к этому уже привык. То есть в принципе все мои заказы, сдам 95% не считая сарафана, э, хотя сарафан можно считать тоже э, соцсетей, э, они приходят именно соцсетей. То есть у меня никогда там да, не было на Авито, У меня, может, одно объявление было на авито в каком-то седьмом году про штукатурку по 200 рублей. Вот. Э, и все. То есть у меня не было объявлений на авито Я не знаю, что такое ремонтник Ру, короче, и подобное все вот эти сайты которые постоянно меня просят сделать им рекламу как бы с этим по поводу рекламы я рекламирую только то что либо пользуюсь сам либо действительно хороший продукт ну и в общем и потом случилось следующее я выпускаю видео 350 квадратов плитки за три дня. Ну и как бы я выпускаю это видео. Это были, кстати, первые видео с интеграцией. То есть, СВП, там была интеграция, там была интеграция клей. Ну, три или четыре интеграции и такие дешман. Там, типа, за... Короче, там, я же не помню, я рекодер Zoom купил, по-моему, после этой интеграции. Вот. Да, еще, кстати, я стал покупать много оборудования, я сильно стал вникать в монтаж, в то, все, туда-сюда. Я делаю 350 квадратов видео и получается такое. У меня телефон, ну, блин, я, до, я, я, я не рассказал про всякие там кучу объектов, там всякие куполы из гипсокартона и тому подобное. Это все было до того, как, скажем так, ну, пришла какая-то популярность так вот и получается я его выпустил много позже поэтому оно из фотографий состоит потому что я только фотографировал эту работу я тогда видео еще не снимал мне начинают приходить сообщения ну типа мне начинают смотрю люди писать прям так живо живо так комментарии какие-то идут и мне садится телефон то есть, я я еду за рулем а мне телефон вибрирует вибрирует вибрирует вибрирует я так посмотрел смотрю 5 3 4 комментария короче идут вот сейчас у меня все отключено потому что но ну, это невозможно и, в общем, у меня идут, идут, идут комментарии. И телефон сел из-за того, что постоянное оповещение, что -то, я прихожу домой и что-то смотрю, у меня 300 тысяч просмотров. И я такой, бах, думаю, нифига себе 300 тысяч. Проходит час, у меня их там, не знаю, 350. Я понимаю, что это, про, смотрю, подписчики прям, короче, идут. И там в комментариях просто, я не помню, тысяч пять комментариев, наверное, сейчас зайдите посмотрите, не помню сколько. И, в общем, там начинают комментировать, и там кто обзываться, кто хвалить, кто чё, короче. Я понимаю, что я уже не в состоянии читать комментарии, у меня такое первый раз было. Я просто не могу читать комментарии, это было первое видео, которое мне зашло. И, в общем, и у меня садится телефон. На следующий день происходит ровно то же самое. Видео качает, и у меня просто тупо идут комментарии, и он у меня опять садится из-за этого. И я ничего не понимаю, потому что у меня одни оповещения о комментариях. В общем, я, я отключаю комментарии, потому что невозможно. Просто невозможно. Вот. Потом я выпускаю еще какое-то видео про, по-моему, ламинат. Да, про, про ламинат. И оно тоже заходит на миллион просмотров ну и, грубо говоря, тут начинается шквал, тут начинается шквал всякой рекламы, и в этот же момент примерно меня Земс приглашает, на... а, я выиграл там какой-то у Земса какой-то конкурс, в общем-то, ну и как бы мы там особо не переписывались, ну так, что-то там, в общем, ну, грубо говоря. Вот, скажем так, мы друг друга заметили, но я с ним не общался. И тут что-то, да, сюда, и мне приходит сообщение, по-моему, в WhatsApp, или я не, в, в этот самый, в VK, да, типа, Гоу на плот. Я аж охренел. От Земского, от самого мне сообщения. Там типа, ни хрена себе. Там у меня эйфория. Это же там типа, ну, вообще-то для меня это просто недостижимая просто какая-то фигня. Вот. Приходит ко мне сообщение. Ну, телефон. Я ему звоню. Здоров, здоров. Короче, поговорили. А как раз там мы уже в Москве там поработали. Вернулись с Лычагиным. то все, Я звоню Лёхе. Говорю, Леха, короче, такая тема. Короче, блин. Мы, короче, с Земсом следующий год, 2014 год, едем на плот. Делаем делаем плот. короче, проект, группа там, мы начинаем там делать проект этого плата, то все, в общем, и в конце концов собираемся мы в Подмосковье, в Подольске, у лёхи а, приезжаем и так знаешь заходим туда к нему, ну и, в общем, короче, попадаю я вот в эту всю, короче, движуху, которая там происходит. А мы с Лехой должны были строить, именно они там занимались, у нас там повар был, кто какими закупками, я приезжаю, и мне Леха дает такую котлету, короче, не помню, 200 тысяч, что-то такое, и говорит, короче, Рувим, езжай, короче, за материалами. Ну, я как-то, я так офигел, там, на расписку может написать, или что, нафиг его занят? ты, ты, короче, езжай. Ну, я, мы, мы так вышли с Лехой, говорю, слушай, Леха, я хуй знаю, что происходит, у меня, говорит, чувства смешанные. У меня чувства смешанные, я не понимаю. То есть, либо нас что-то чешут, либо это какой-то другой мир. Хрен его знает, что, короче. Ну, пофиг, мы, короче. А у нас уже все, у нас ТЗ полное. То есть, у нас чек-лист, что нам купить нужно. Все четко, все так четко, что я просто в шоке. Просто думаю, ну, не бывает такой фигни. Не бывает. Вот. Я почищу, пожалуй, еще один гранат. Гранатов много не бывает. Так вот, два дня мы где-то, или три, короче. Ну, два дня. Мы за день ну а продукты и все такое. Собирали дня два. Мы там жили на дачу одного чувака. вот. И мы, короче, приезжаем на вот этот вот, так сказать, плод. Квадрокоптер, диджей, как он там, Тоже Вообще там типа 200 тысяч он стоит, короче. Все дела там. Это, блин, Вольва Лехина, короче. Там я с пацанами знакомлюсь, короче, с его. Вот. Оказывается, Миша, который давай до свидания, он, короче, мой земляк. Короче, с Ростова. Ну, мы, короче, с ним там там братан или поля начинаем короче общаться в общем и мы начинаем строить этот плод то есть представляете, да, себе такую тему приезжают то есть там местные вообще охренели Приезжают три фургона я на фургоне получается на своем форде мы закончили наш очередной необычный объект и интересно в этом объекте то что мы работали по проекту алексея земского и борис зайцев тоже на фургоне т4 у него вот и земса же, вот этот вот спринтер, да, полностью, полностью заряжен, короче, этими самыми, какого. Вот у меня фургон был забит инструментом. Вот просто, короче, вот, вот некуда было вставить палец. То есть, полный фургон инструмента. Короче, там то все коробки какие-то, там хилки, там не хилки, все такое. И приезжает прям, вот просто длинномер, длинномер с досками. То есть нам там нужно было, я уже не помню, сколько кубов, короче, леса. И самое большее это пенопласт. Вот. Пенопласт, палатки, вся фигня, там местные шоки. Просто мы, мы разгружаемся на пляже просто как какие-то какие мужики, короче, все взрослые, с палатками. У нас там три холодильника, короче, всякие термоподы, всякая херня, Давай! А Вот наш заказчик. Да, помеш... заказчик а теперь проект это собственно подрядчик и мы начинаем строить короче этот плод в общем мы строим его за три дня и почти месяц короче ну, В общем, грубо говоря от того как домой я уехал как я из дома уехал и вернулся прошел месяц мы проплыли 300 километров по оке блять 300 километров на вот этой барже блять именно эта поездка мне дала широту мышления то есть, за что я хочу сказать огромное спасибо Алексею Земскову. Мы сейчас с ним не общаемся. Ну, по причине, что он очень гордый и у него свое мнение. Да, кстати, если кто-то после просмотра этого видео скажет, что Рувинс у меня фоновую музыку, стиль заставки, оформление роликов и многое другое, я скажу очень просто. Да и что? А если честно, я сам ему этот ролик взял и сделал. Для того, чтобы ролики на его канале были еще лучше, еще качественнее. Чувак это реально заслужил своей работой на плоту. Реально четко отработал, ни разу не накосячил. Поэтому я в свою очередь поделился с ним теми знаниями, которые я накапливал долго. И которые я накапливал для того, чтобы мои ролики были хорошими. Смотрите Рувима, он зачетный чувак. Пока. Вообще, что касается Алексея Земского. Мы сделали видео, называлось оно «Мастер в беде», и оно было абсолютно о другом, то есть, оно было о человеке, который запутался из нашего сообщества, взял не свое, должен был вернуть, ну и как бы назвали его «Мастер в беде», и просто я рассказал историю вообще никак, никак никаким образом не касающуюся его, но он это принял на свой счет и не стал никаким образом идти на контакт, не стал выслушивать, ну как бы если человек не хочет слушать, я не стал объяснять, но по факту к нему это отношение никакого не имело, там это видео было в закрытой группе, вообще не знаю как он его увидел, на нем было 30 просмотров, ну не стал слушать, я не стал объяснять, все, как-то так. Он, короче, не слышит, он не слышит, то есть он обвиняю, обвинил меня в том, что я не делал, обвинил меня в том, что я делал и не дал мне возможности объяснить, что Блять, я тут не при делах, короче. И вообще я не участвую ни в каких конфликтах в принципе, короче. Тем более с его там какими-то там замутами, с основитом и так далее. То есть, как бы тем более, тем более видео в поддержку я снял первый. И после того, когда я снял видео в поддержку, сняли все остальные там, все, короче, сняли. Все просто сняли с этим основитом, безяя, когда поддерживать стали. Все, короче, вот. И, ну, в общем, вся эта волна, кто, короче, из старичков, тот знает весь этот, всю эту движуху. Но что делал Леха, короче, Земс, вот он, как и я, он, короче, как объяснить, он фанатик на самом деле, он фанатик того, что он делает. Вот, я не буду сейчас рассказывать там ни про бизнес его, ни про что, то есть это, ну, И не про это. Это человек, который, знаете, как? вот он мне говорит, скажи, как тебя зовут? Я говорю, меня зовут Рувим, я занимаюсь ремонтом квартир в городе Ростове-на-Дону. что ты говоришь там, типа, блядь, скажи нормально, скажи, меня зовут руви я занимаюсь комплексом ремонтом квартир в городе Ростове-на-Дону, сделаю вам самый охуенный ремонт. Блядь, короче, я, я не могу из себя выдавить, я просто не могу, вот. И он мне вот, он мне за вот эти, за этот месяц, короче, он мне прокачал харизму, вот там, просто нереально. Я благодарен ему. Бля, Леха, вот ты что хочешь, там, думай про меня. Мне вообще все равно, короче, я тебя все равно уважаю, там, неважно, что там, что сейчас происходит, там, и какой там хейт вокруг тебя, и все такое. Мне плевать, я в этом не участвую, вот. И, то есть, как бы у каждый там, где он находится, именно потому, что он этого сам заслужил. Ну и, в общем, возвращаюсь я с плота, с этого. И у меня уже вообще другое мышление. То есть я понимаю, как встроен YouTube. Он мне показывает все эти фишки, короче, Final Cut. Вот, хотя я уже монтировал Final Cut, но как бы там это просто земля и небо. Я понимаю, что такое проектирование. То есть я и до этого хорошо понимал. Я углубляюсь в SketchUp. То есть я углубляюсь в SketchUp, и как бы вот у меня даже сейчас Сейчас я покажу пойдем вот штукатурка я знаю просто сколько у меня квадратуры штукатурки я даже знаю где у меня маяки будут сколько штук и где я должен расположить угловые маяки чтобы сделать 90 градусов то есть мы проектируем настолько глубоко насколько это возможно в принципе вот то есть скетчап это неотъемлемая часть моей жизни то есть я ничего не делаю без проекта я черчу огромные проекты мы сейчас делаем там дом тысячу квадратов он у меня очерчен просто весь причем несмотря на то что я не работаю без дизайн проекта вот просто не работаю у нас первое что короче я делаю это я говорю что должен быть дизайн проект даже при маленьких квартирах хотя маленькие квартиры мы не делаем но тем не менее вот И я всю все квартиры я прям очень хорошо очерчиваю. Мы знаем в принципе практически все. Это очень хорошо в плане того, что можно все посчитать, во-первых, что ты делаешь, а во-вторых. Ну, видео не про это. Это я сниму как-нибудь отдельно. Так вот, что могу сказать. И потом получилось, и потом началось. Потом меня стали приглашать разные компании. Я мне, у меня сейчас шенген пятилетний. То есть я сейчас ну, в Европу сейчас пандемия, все такое, но стал ездить как к себе домой. То есть я уже выучил там все аэропорты, там вот я съездил со всеми там, с АББ, с науфом с. Ну, много с кем, короче, я ездил в, в Европу, вот, с Райхем у нас там целый проект, потом один день с мастером, то все. И что хочу сказать, то есть, наверное, в конце этого вот видео, вот такая история, то есть как бы там была, наверное, хочу сказать следующее, что… Когда я начинал стройку, когда я вообще начал, когда я начинал в глубоком, там, скажем так, в глубокой юности, я всегда знал, что так и будет. То есть, ну, я ск сказать, что, короче, я именно знал, как это будет, но я всегда знал, что, короче, я буду заниматься стройкой. То есть, в принципе, и вот сейчас у меня много соблазнов в разных сменить сферу да, деятельности. И я пытаюсь, да, там, где там какие-то столы сделал, продал тысячу, тысячу экземпляров столов. Сейчас мы не делаем, но мы на грани вернуться. И вернемся мы очень круто. То есть ждите, у нас будет не только столы, мы приготовили несколько продуктов, очень полезных для сферы нашей. А еще не стесняйтесь, салат никогда мешать руками. То есть у меня, в принципе, руки чистые, но можно еще раз помыть. Помешали руками. Но это еще не все. Это только вот сейчас такое. Это, короче, основная база. Обычно я вот так делаю и оставляю на какое-то время, чтобы он набрал сока. Ну, еще у меня здесь тоже боржом есть. И 3 литра меда. смотрите, 3 литра меда. Мед хавайте, пацаны. Мед и боржоми. Ну, колу тоже можно. А если бухаете, то бухайте что-нибудь хорошее, короче. Вот. Я люблю Джек дэнилс и вино. Ну, в основном Джек Дэниелс. Если так пью, чуть-чуть выпить Джека. Виски нормально. Ну, в общем, такая вот была история. Это был нулевой влог о том, как это было. А сейчас мы, мы сняли уже три серии влога о том, что у нас происходит, как будет выходить довольно-таки. Они уже смонтированы у меня. У нас сейчас команда по медиа, то есть у нас сейчас три человека плюс, скажем так, вот кто плотно занимается только медиа поэтому контент мы постараемся делать потом было утро понедельника и так далее но все вы это уже знаете об этом наверное смысла рассказывать нет всем пока до новых встреч продолжение салата у нас во влоге Дальше так, парниша, слушай, будь потише, будет немного проще, желанием быть выше, те, кто на шаг впереди, на два года старше, везде есть люди первые, первыми будут наши, определись свои желания, оу, оу! О! в поисках признания, следы потерь, на улицах больших городов, скрытый смысл сочетания непонятных слов, сюжеты снов, свои мелодии, спеты вновь, те, кто поняли, чего нам стоило то, что построено.